Время ⁇ один из самых ценных ресурсов. Но ну, мало кто про это знает. не ну есть. Сейчас зашли такие. Скажут, так, у меня цена на время. не быстро и четко. Давайте начнем. Если вам ценное время... Ну, в общем, типа, да, рекламу зашли. Да? Я напишу название роликом Почему люди ценят время или это, типа то в этом роде? Вот, почему? Потому что они так сказал А кто сказал? Откуда я, блин, знаю? Откуда мне знать? Если ты знаешь, напиши мне в комментариях. Откуда мне знать, кто им, блин, именно это говорил, наговорил, что они теперь знают только на одно уме, что время, все, а деньги, заботы, всякое такое, и мне им не имеет никакого значения. Да, это, конечно, хорошо, потому, хорошо, потому что... Легко победить такого человека с помощью одной функции. Он не теряет время, что там делают, непонятно куда направляется. А мы с вами сейчас на острове Макса Прайма. Они сейчас некоторые кружляют, рассматривают мой остров. Ну, если смотрят мои ролики, канал, то хотя бы. А вы внутри моего острова. Вам доступны новые ролики. Вы получаете колокольчик уведомления. И вы главное получаете самое главное знание. Знанию времени то есть не теряя времени а иди чем-то заниматься сам прикольно потому что это самое лучшее время когда есть шанс чем-то и заняться сейчас я нахожусь в специальной комнате для съемок ну тут э, дали мне возможность снять потому что тут скоро будет фильмите в этом знании. и тут поэтому все черное такой фон просто черный. Классно сделали. Если хотите, чтобы я вам э, показал, то все, то это да. Этот дом никогда не развалится, потому что он именно построил. Просто дом есть. Его просто фон сделали черным. Ну, в общем, не суть. Такая вот. Просто очень красиво И тут выходилось бы. Не знаю, просто комнатка интересно страшная комната. Тут снимают популярных актера Я не в курсе, но снимают. Тут... Э, открыть ящик там все вывалится лучше я не буду ничего трогать буду просто рассказывать в этом здании не разрешили вот поэтому цените время и вани будут даже пускать сюда потому что вы цените время у вас нет времени на эту фигню как я сейчас может кто так скажет а я скажу двери открыты мне интересно что там такое лайк подписка мы набираем и я открываю там дверь это какая а 4 да? Мы находимся в своем новой комнате если вам интересно то лайк подписка и мы узнаем что в этом комнате если вы не теряете время М -м -м. просто поражение света возможно еще не доработали тут очень тихо этим как-то так вот чем подавление тут громко если вы не знаете что такое то значит 24 научили ничего как я понял это шумоподавление штук, которые помогают вам реализовать доступные вещи. Блин, тут реально так страшно. Просто некоторые лучше вам забыть реально. Но если смотрите А4, то вы реально офигенный чувак. Потому что получаете эффективность, то есть эффекты. И смотрите мой канал, тоже получаете. То есть если смотрите А4, и время теряете на него, то значит на меня время у вас есть. Сейчас телефон такой дружит, но, в принципе, офигенно снимает, все нормально, никаких вопросов, просто кадр такой вот, но камера и реальная жизнь она есть. Это просто медленный курса, только нужно тут настроить некоторые функции, может быть, даже не 4К, но, в принципе, она обширная, офигенная, все нормально. Поэтому лайк, подписку набираем, и я помог вам, в принципе, одолеть эту штуку. Апатия тоже проявляется, если вы цените время. Лень тоже проявляется. И знаете, что апатия лень, смотрите мои ролики. Не могу ничего сказать. Именно они помогут вам победить и эту фигню, и ту фигню, то, что вы сейчас думаете. Офигеть, что вы думаете, блин. Раз... Насмотрелись, блин. Ладно, начинаем туда новый ролик. Перезапись. Ну, в принципе, это выложим как офигенный ролик. Пока.